Приветствую всех на канале Nightmare Stalker. Меня зовут Алекс. Сегодня мы поговорим про ядерный взрыв. Какой процент его и вообще как можно выжить при ядерном взрыве? Начинаем. Итак, ядерный взрыв, так и ядерная. У нас не новинка. У нас вот каждый день Путин обещает ядерная война, ядерная война, война ядерная. Маг, то привыкли. Учись слово. Ну я сейчас расскажу вам какой процент того, что вообще может быть Тут ядерные атака. Моя точка зрения, точка зрения интернета. Все будет посчитано. Все будет рассказано. Все будет. Итак, первое. Это процент. А мы к нему сейчас вернемся. Технику советскую сейчас русский использует. Не первую технику они проебали примерно за месяц два войны. Я не пользовалась потом советской техникой. Они по уже в долгах, и это знают весь мир и даже больше. И им просто будет не по карману. Не по карману будет проводить базовые проверки ежемесячные. Этих шахт, сам ракет и всего остального. Потому что это дорого. А шахт у них ядерный сколько много. Сейчас я вам скажу, примерно половина из них заброшена. Половина из них не работает. И половина из них имеет шанс... Примерно пять из 95. Процентов что она вообще полетит. типа, она вот так может взлететь, и потом и обратно бахнутся. Не на что. И поэтому я думаю, что процент ядерного застосования на Украину равняется либо половине. 50% из 100, либо он резко стремится к 30%, после того, как НАТО заявило, что Россия, ай-яй-яй-яй, -ай -ай -ай -ай, если ты бы бах... ты... попытаешься достать это него наружие, мы бахнем первыми. Этот шанс 50 резко стремится к 10% заставания ядерного оружия России. Но кто знает, что у него там творится в башке, и что он вообще надумает. Как нам э, прогнозируют, если он застусывает ядерное оружие, оно накроет половину Российской Федерации. Надо же быть таким, чтобы это не зайдись. Ладушки. Итак, итак, я так сказала. Я сейчас вам расскажу про ядерную тактическую оружие. Мышку мне в руки. Подготовил пару садиков. Первое. Вот. Сейчас. Откуда меня занесло? Итак, война в Украине. Что такое токсическое ядерное оружие и имеет ли Россия его применить? Вот применить. Это мне интересно. ядерное оружие, скороченное ТЯО. Это необычные сред... средства на доставке, назначенные для применения на поле боя, либо для нанесения огромных ядерных ударов но ядерного удара они служат для вьонам районе без масштабного радиоактивного загрязнения общее число ядерных боеголовок россии а вот их 20 5977 на то 5000 143 это что так мало а Франция в Велик... ого великое не ожидал Китай, Акстан, Индия, Рады и сиан Кария Одна. Точка. Точка. СКТС у России. В данном американской разбитке в России есть около 2000 тактических ядерных зарядов. Тактические ядерные. Размещаться на разных... с большими боеголовками. Например, на крылатых или оптических, татистических ракетах, и даже в армейских снарядах. Все стратегические единые боголовки на складе. Это синяя. Возмещена на базах или на море. Это красная. Использовалась. Вот, смотрите, вот. Вот оно, что я сейчас вижу, то и вы и видите. Зо э, зоны поражения от 1000 км единого оружия. До 1,8 км реальное уничтожение. До 3 км сильное разрешение, до 5 тяжелого повреждения, до 8 разрушений. Огнено шарами, что взяли за объекты и людей. Зернавол э -э, на смерти, ранение, и здание. Радиация разжигает клеток тела, может привести к лучевой болезни. Электромагнитная импсюль сопровождает эрбонную В, нескольких километров от детонации радианской облитонации. осадки. насадки. Ну, это понятно, это понятно, Это, это понятно. Это, это все понятно. Ну, что из меня вот это я подумал. Ну, что то Не надо, это пугаться. Россия, я же сказала вам, проценты, которые... Россия... И то. Если находиться в восьмых километрах, то тебе ни хрена не будет. Нет. Десять. Возьмем десять километров. Радиоактивные осадки. Посидишься, день деньок два подвалить, что чувствую. Это шутка. все может случиться. Я за это как-то отвечать не буду. Так, что еще там хотела сказать? Как выжить при ядерном ударе, если он вас все-таки достиг? Выжить просто. До того, как вы вообще узнаете, что был ядерный взрыв, вам надо быстренько уйти под землю, в подвал, вот туда вот вниз. Лучше находиться, учитив, в метро, либо в метро, либо в тактическое бомбоубежище. Также подойдет на ну, подвал, я же говорила, если у вас нет подвала, надо идти выше 10 этажа. Сокольные дома выше 10 этажа надо. Ну, кстати, даже есть такое, что чем выше ты будешь находиться там, на самолете, вертолете, вот, чем выше, тем больше шанс, что тебе волна вообще не зацепит, даже если ты в нескольких метрах от этого взрыва. Вот так вот тут. Так, что же надо брать с собой? Свой треворный рюкзак насчет ядерного войны тоже есть. Да? Что же нам надо брать с собой рюкзак? Нам надо брать, записываем, э -э одежду, которая будет сильно закрывать, ваши руки. Вашу кожу, ваши глаза, ваши волосы, вот прям все, Так так тело будет закрывать. Понадобятся перчатки, которые будет тоже сильно закрывать. Противогаз. Противогаз. Дозиметр. Важная вещь. Важная вещь. Потому что вам надо будет замеряйте радиацию, куда вы захотите выйти из вашего укрытия. Также вам понадобится запас еды, воды на три-два дня. Лучше 5 сидеть. Вам надо также взять пакеты мусорные, туалетную бумагу. Зачем пакеты мусорные? Для их прямого назначения и не совсем прямого назначения. Потому что вам нельзя будет выходить из укрытия от двух до пяти дней. Ну, давайте додумаемся, для чего нужны пакеты. Додумались мало. Итак, надо будет еще взять радио на батарейках, батарейки, фонарик, желательно рации, тоже желательно. Потому что телефоны, ноутбуки, связь, работать не будут. Электричество не будет, связи не будет, ничего не будет, и вы будете там сидеть. Круто, да? Также вам пригодится аптечка с ютокалием. Вот такая вот фигня. Птечка с ним. Вам понадобится молоко. Оно тоже хорошо убивает. Если у вас нет ютокалия то вам надо либо вода, либо молоко, ну лучше взять молоко, и йод, простой йод. Накапаете туда -да. примерно капель от 10 до 20 капель на человека, вот так накапаете и выпейте залпом, потом запьёте чем-то, зато не подхапите эту ядерную болячку, да -да. Также нужны противогазы, если это не говорил, я уже это говорил, я, я не понял. Противогазы нужно. Также них хорошо было бы взять респираторы, если не против газа. Обязательно забираем своих домашних животных. Потому что им тоже страшно, они тоже хотят домой. И с вами блин, бросать их на смерть. Вы потом жалеть будете. Поэтому берем тоже. Им покупаем противогаз. Мазь от ожогов на всякий случай. И.. Запасаемся для них кормом, водой, и тоже йоду накапаем. Обязательно. Надо будет им накапать йода. Также, что еще хотелось бы сказать по поводу этого всего ядерного. Вот лично я думаю, что Путин побоится использовать ядерное оружие. Почему? А потому, что он понимает риск, что если даже он вывезет это ядерное оружие, вывезет это ядерное оружие, надо его чпок и псю. И нету России. Потому что, подумайте, если ППО, российское ППО не заметит его, вот такой он чпок, молок и псю. И все, я, я жала мало, я думаю, они забоятся там. Я думаю, реально так забоятся его использовать, потому что... говорю, Если ты бахнешь Украину, против тебя против тебя почти весь мир пойдет, кроме трех или четырех стран, там. А я такой, Эй, ты всё, всё. Я говорю, это все. Думаю, он не настолько туп, он столько, но все настолько, то жалко. Ну, не в том смысле, но не важно. Кстати, вы знали, что из-за чего нельзя выходить от двух и до пяти дней? Потому что радиоценный фон с каждых и 24 часа падает на 80%. То есть первые 24 часа упала на 80%. Следующие 24 часа, это 2 дня. Еще упало на 80%. Так вот, эти 5 дней оно упадет. С каждого 80% упадет. И его можно уже будет выходить спокойно. Кстати, если будут пускать тактическое ядерное оружие, это нам повезет. А если будут пускать бомбы ядерные, то это уже, знаете, не очень повезет. Потому что их могут переносить либо бомбардировщики, либо некоторые самолеты. Все заметит попова и собьет. Оно с бомбой, шарах, и не только самолет, а все бахнет в этом направлении. Это самое опасное, я говорю. Это самолеты, которые могут переносить бомбы. Они очень опасны, особенно на ядерной войне. Когда случился первый ядерный взрыв, в ба Бавах не выходим, даже после волны не выходим. Почему первое? Первое. Потому что мы продолжимся обстрелы ядерным оружием. Второе. Это то, что будет радиосильные осадки. То есть вот так мы будем шоровать радиации на нас. Будет страшно, честно, выходить на улицу, я бы побоялся. Ну я думаю, это все, что я хотела вам сказать. А так, давайте немного поговорим про канал. Я хотела немножечко, немножечко затронуться с тему. Вот смотрите, люди. Я вас обожаю. Нас уже Видишь, все четыре. 64 штуки. Я вас обожаю. Люблю. Кивы и бубочка. Чеслова. Чеслова. Мне вот, вот прямо от всего сердца обожаю вас. Что я хотела по поводу канала поговорить? Не забываем ставить лайки, подписывать. Кстати, у меня есть Инстаграм. Два. Подписываемся и на них тоже. На рабочем инстаграме будет выкладываться. А намного раньше все вот эти опишем видео, когда они повыходят. -та -та -та -та. Буду подробно рассказывать. Кстати, можете меня там писать. Я отвечу на все любые ваши вопросы, какие пожелаете найти отвечу. Ну, спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки. Вы были на канале Найтмерсталкер с вашим ведущим Алексом. Всем удачи, всем пока. До скорой встречи, до скорого видео.